Здравствуйте, я Игорь Черноусов, Трафик Наш Хлеб. Делюсь с вами хлебом, с маслом и с икрой. Я предлагаю вам массовую рассылку по скайп-контактам, по целевым скайп-контактам. Разошлю по имеющейся у вас базе Skype контактов Либо соберу вам целевую базу скайп-контактов по критериям пол, возраст, страна и проживания. База фильтруется, чистится и проверяется в скайп-чеке. Рассылка производится только по активным, по валидным скайп-контактам. Рассылка выполняется 1 и более дней, в зависимости от объема. Стоимость рассылки на 3990 валидных активных скайп адресов стоит всего лишь 990 рублей. Найдете дешевле, вернув 100% разницы. Но поверьте, таких цен на рассылки по скайпу нет. Оплата рассылки производится через мой цифровой интернет-магазин по ссылке. Ссылку вы получаете после того, как мы с вами обговорим все детали выполнения вашей скайп рассылки. Поговорить со мной можно в голосом в скайпе гармониканет, либо в личной переписке на моей страничке ВКонтакте, либо пишите мне на почту. Все мои контакты находятся в описании. В данном видео. По окончании рассылки вы получаете видео отчет Как выполнялась рассылка. Вы получаете в качестве бонуса базу скайп контактов по которым выполнялась рассылка. И если вы занимаетесь профессиональным скайпом, я могу вам продать из расчета 3 рубля за скайп аккаунт, за активный скайп аккаунт. Это дополнительная такая услуга, опять же, для своих. В заключение для тех, кто умеет продавать. Вы можете заработать на мне от 30 и более процентов от стоимости заказа. Я дам вам партнерскую ссылку на эту услугу. Предлагайте своим друзьям, знакомым и получайте процент от стоимости заказа. Все по-честному. Повторяю, оплата идет через цифровой магазин. Все видно наглядно, без всяческого обморка. Благодарю всех. Желаю счастья. С вами был Игорь Чук.